4.2 бензин двигатель бар меняем топливный фильтр снимаем из афиксы фильтр находится под этой сидушкой насос под этой аккуратненько Чуть выдвигаем вперед, чтобы она слезла вот с, этой, с этого места. Далее дергается вот эта сидушка вверх с хорошим усилием. Олег двумя руками ее, блять. дергал. Уверен? Уверен. А, ну, Посередине да. берись только, чтобы тебе сейчас с двух сторон, да. О, о. о. Так. Ну вот а тут что, как с ней быть? Тихо-тихо-тихо-тихо. Цепляем две колодки. У кого две, у кого одна, у кого... Ага, ну и Выщелкиваете здесь. Вытаскиваете. Здесь видим место, которое надо прорезать в полике ковролин. 4 гаечки на 10 предварительно пылесосом можно пройтись потом снимаем крышку опять пылесосим все хорошо тут все чистенько этот на туареги вскрывал на днях такую картошку на... можно было сразу на разрезаны то же самое Нет, тоже резали люди за 10 лет умудряются Гаечка ни разу фильтр не менять Я не левша, скажу стихами. Вот, вот такой гусь. То есть, получается, за 10 лет его никто не менял. Я сомневаюсь, что снимали топливный бак. Вполне ожидаемо. У всех здесь можно картошку сажать. Так что подключаем пылесос кисточкой, правдами, неправдами, можно тщательнее. Разъемчик, долой. Куда-нибудь его, чтобы не мешал. Топливную трубку. Нажимаем на вот эти фиксаторы. Нажимаем чуть вперед и вытягиваем назад. Я левой рукой не смогу это сделать, но я думаю, принцип понятен. Его чуть вперед нажал и назад подал неприятное что конечно угу. его лучше подвязать бы проволочкой куда-нибудь чтобы он далеко не убежал может и не убежит это кольцо съемником снимается но так как съемника нету берем что-нибудь неострое из двух сторон с двух сторон упираясь молотком подбиваю с одной он может не пойти а, скорее всего и не пойдет лучше это делать одновременно с двух в общем берем правдами-неправдами наставляем и обязательно с двух сторон выкручиваем снимаем Сейчас опять же желательно тряпочкой это все протрем. Вот эта белая направляйка должна быть вперед. Да, да, еще по было. В общем, за 10 лет сюда никто не лазил. Имейте в виду. Соединяю штыкерок. Второй штыкирок. Бля, да куда ты катаешься? вечно? Твою мать. Ну я думаю, ты там найдешь его. Бля, вон он лежит. Ничего страшного. А, второй не надо. Ага. Так, трубки не перепутайте. Запоминайте, какая медьте, какая откуда и куда. Точно так же. Ну, у меня руки да я понял. Я потом смонтирую. <смех> Где-то близко. <смех> <смех> <смех> и начали заебись и мышлю бензин за <смех> Надо стравливать давление. <смех> травите давление обязательно. Каким образом? Он высохнет, падла быстро. Так, чтобы его не, не попутать, запомнишь, как... 46 на конце. 46. 46 метка. Там, где этот. В общем, вот такой получаем слив бензина с заборника. Точнее, с заборной трубки. С подающей трубки. Песок туда не обязательно было трясти, ну ладно. Берем торкс Т25, откручиваем по периметру. 6 болтов, фиксируем куда какие провода подходили, зачем, почем, о чем, чтобы не забыть в какой последовательности это дело собирать. Иди, да. 10 лет на службе Отечества. Ну-то, шарники, бензиночка. Собираем все вас в обратной последовательности. Ну, на дне мы видим крошечки, присутствует воды вроде не видать. инжектор уходит все насос зажужжал раза два три ключом повернули накачали и заводим заводи кому нужен насос насос стоит под этой сидушкой принцип снятия такой же. Чуть больше шлангов, чуть больше проводов. Всем спасибо!